Совсем недавно вступил в силу закон про рассрочку по кредитам для пенсионеров. Давайте в этом видео детально разберемся, что же из себя представляет этот закон и кто им может воспользоваться. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк на видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Давайте разбираться. Итак, уже несколько человек обратились к нам с вопросом по отсрочкам по кредитам для пенсионеров. Потому что слышали, что вышел новый закон, который позволяет сделать отсрочку. И правда это или неправда, люди задают такой вопрос. Так вот, на самом деле здесь речь идет не про отсрочку по действующим кредитам, а про рассрочку по кредитам, по которым уже есть задолженность и по которым уже есть судебные решения. И, соответственно, кредит находится уже у судебных приставов. В чем же заключается данный закон? Данный закон заключается в том, что если у вас есть просрочка по кредитам есть судебное решение то сейчас можно обратиться с заявлением чтобы вам предоставили рассрочку на два года по выплате данного кредита это нужно в том случае чтобы приставы не обращали взыскание на ваше имущество например которое у вас есть либо не накладывали арест на пенсию а вы выплачивали данный кредит в соответствии с той рассрочкой которую вы указываете в заявлении и вы обязуетесь выплатить данный кредит в течение именно двух лет на мой взгляд данный закон не очень функционален, потому что во многих случаях у пенсионеров нет возможности выплатить свои кредиты за два года. Если ты 5 высшего образования. Но если кому-то это подходит, есть риски, что приставы заберут, например, у вас ваше имущество, то в целом вы можете более детально уже ознакомиться с этим законом и э, обратиться с таким заявлением в службу судебных приставов. Что же дело в том случае, если рассрочка на два года для вас не подходит, либо у вас сейчас есть действующие кредиты по которым еще нет судебных решений и вам тяжело их платить в этом случае конечно же в первую очередь нужно более детально разобраться с вашим вопросом для этого вы можете обратиться в нашу компанию за бесплатной консультацией для этого вам нужно перейти по ссылке оставить заявку на бесплатную консультацию наши юристы с вами свяжутся и детально разберутся с вашим вопросом подскажет какой вариант решения подходит именно вам ну а вообще вы всегда можете решать свои вопросы через суд с банком вы должны понимать что суд с банком это не Страшно. В суде как раз-таки вы можете добиться более выгодных для себя условий. Всем привет, не забывайте, пишите, я скоро вернусь. И для того, чтобы решить вопрос с банком через суд, вам нужно просто-напросто перестать платить свой кредит. Но, опять же, чтобы не попасть в какую-то неудобную ситуацию, сначала вам нужно позаботиться о том, чтобы судебные приставы, после того, когда банк, вода, суд не забрали у вас никакое ваше имущество, и чтобы у вас не было высокого официального дохода. Сколько ты зарабатываешь из которого судебные приставы могут высчитывать до 50%. В этом видео мы подробно не будем разбираться, что делать, если банк подает в суд, потому что на нашем канале уже есть несколько таких видео, и вы можете перейти на наш канал и, соответственно, ознакомиться с этой информацией, посмотрев другие видео. В последнее время в связи с тем, что ситуация финансовая в стране накаляется, нам задают очень много вопросов, предусмотрены ли какие-то отсрочки для пенсионеров, либо просто для граждан, которые работают на данном момент. Но на уровне закона, кроме кредитных каникулах, о которых мы тоже уже рассказывали, на сегодняшний день никаких официальных нововведений на уровне закона еще нету. Возможно, они появятся, мы все время следим за новостями, и если выходят какие-то новые законы, то рассказываем о них на своем канале. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну а с вами был Унгурян Александр и компания Должник прав. Увидимся на ютубе.